Всем хаюшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, так я и... Бля, я только успокоился с той серии. Всем хаюшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн. Блядь, я этого Краузера готов прям сейчас убить. Всем хаюшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, так Блядь, я в и... Мы продолжаем с вами играть Resident Evil 4 ремейк. В прошлой серии у нас была, у нас была раз веселая серия с Луисом Серой, где мы катались на вагонетках по пещерам. Она была очень крутая, но конец этой серии нас очень сильно расстроил. У нас была боевка с Краузером, но перед этой боевкой Краузер ножом в спину убил Луиса Сэру. И даже оно вот так вот звучит, понимаешь? Типа ножом в спину. Ножом в спину, мразь ебаная, блядь. Просто кусок говнища. Блядь, как я его ненавижу, этого Краузера, сука. В общем, мы продолжаем дальше наше прохождение Если честно, не знаю, что тут будет дальше Не помню, что нас ждет Такие вот именно вот моменты у меня остались Они в памяти И я, и я даже в прошлой серии всплакнул Ада? Леон, У тебя все-таки есть сердце мне надо сказать спасибо да, надо. Бля, ада Ада, спасибо Ада, зая моя, спасибо О, вот эта вагонетка Смотри, ебаный сыр Это то место Где я находился в прошлый раз О, -о, -о. дыр, дыр, дыр, дыр, дыр, -дыр, -дыр. Да, просьбу я выполнил. Куда мне двигаться вообще надо? А, -а, а, мне нужно двигаться туда. То есть мне нужно в любом случае сокровище в балетном зале есть сокровище. А как я его пропустил? Подожди. Отлично. Да, я выполнил, но пога. Ох, ебаный сыр. Фамильная драгоценность во дворе. Смотрю на ее физи... гнусный Роман Салазар. Изучение испортить портрет Ромона Салазара. Зона. Смотри фотографию. А мы были здесь. Нас здесь кинули в яму. Так, подожди. Это мне получается здесь надо пройти сейчас? Правильно я имею в виду? Вот здесь портрет Ромона Салазара в тронном зале. Давай соберем сокровища. Я ж надеюсь, сейчас никого не будет здесь. Пожалуйста. Сокровище где-то тут спрятано. Да, вот оно. Так, рубин. Но ну, мне, конечно, этот рубин постольку поскольку, он мне совершенно не нужен. Смотри, нам нужно сейчас пройти вот в эту сторону. Мне нужен был бы не рубин, мне нужны квадратные. Ворона где-то на дереве свила гнездо. Во дворе. А двор это где? Это вот это двор. А подожди, по заданиям. Вот, смотри. А... У нее в гнезде. Зона двор. Продать поцарапанный изумруд. А где двор? Это часовая башня. Бальный зал, библиотека. А, вот двор. Ты хочешь, чтобы я во двор вернулся? Верворона во дворе, свила гнездо. Наверное, вон оно. Ну, давай сначала портрет Салазара раскукаракаем. Раскукарачим. Если я правильно понял, то по фотографии это здесь. Да ты, ебать, издеваешься надо мной, или что? На нахуй, блядь! Гонг, блядь, твой ебаный, блядь! Сука! Я вас сейчас травмирую, блядь! У меня есть... Травмирующая пушка! Да, сука! Да, да, блять, они, блин. Блин, это еще... Ты упадешь? Нет! Сука! Пусок говна. Обязательно было вот это устраивать? Нельзя было сделать так, чтобы не было монстров? Ой, сколько травы. Что я сейчас сделал, а? Дебил. Так, ладно, у меня есть три гранаты. Я только что. Слышите, кто-то бегает? А, это огонь горит. Бля, пипец. Хроники изыскания. Октябрь спустя 8 лет после моего пробуждения. Я наконец-то достиг финальной стадии своих праведных изысканий. Пора осуществить слияние человека насекомого. Эм. Экономика любезно вызвалась участвовать в моем эксперименте. Я вложу всю душу в этот, а и сердце в этот смелый проект, чтобы вывести человечество на новый уровень. Господин Рамон будет мной гордиться. Март, спустя 9 лет после моего пробуждения. Сегодня родился славный союз. Экономик, а Экономка потерпела немало страданий, но они были не напрасны. Узрите плод наших трудов во всей красе. Я назову эту прекрасную форму жизни У3, ибо 3 самое прекрасное идеальное число. Апрель, спустя 9 лет после моего пробуждения У3, моя красавица... Исента стала правой рукой господина Рамона. Но двое верных стук лучше, чем один. Пришла моя очередь доказать свою верность. Ис... А, это вот это, это, это про второго. Вот этот второй. А, второй вердуга. Я так понял, это экономка. Пиздец. Какие они больные просто. А где портрет с Рамона? Опа. Красиво, да? Не время для отдыха. Ладно, ладно, ладно. Легендари момент. Это же портрет Салазара. Покаяние Рамона. Так, подожди, давай-ка я быстренько сейчас про, про этот... Я сейчас пролистаю это. Мы сейчас все соберем, и уйдем отсюда. А чем ударить-то можно? О, курица снесла яичко от испуга. О, господин Роман, после завтрашней процедуры я наконец-то забуду об изъянах этого бренного тела. Записка экономки. «А клятва верности, которая принесла господину Рамону, единственный луч света, озаряющий мой жизненный путь. Наши судьбы будут связаны до гробовой доски. Можете ли вы вообразить такую преданность? Вы больные совсем или что? А как мне покалечить его портрет? А, это курица там бегает. Нет? Ножом не работает? Подожди. Поручение. Найти способ изуродовать его портрет в комнате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 Ну и что мне сделать? Ну, я не понимаю просто, что еще можно сделать. Ну, это же Рамон. Салазар, правильно? Другого портрета тут вроде бы нет. Ой, смотри, сокровище. Я чуть его не просрал. Так, использовать кубик. А, так прям вот так вот и... Все просто. Что это? Золотое куриное яйцо. И, а его можно использовать в качестве оружия. Я в Салазара его кину. Нет Ладно, возможно, здесь что-то можно сделать Ой, блядь, курочка, ты меня не пугай, пожалуйста Короче, как испортить потр... портрет Салазара, я не знаю Просто не понимаю Дожди, бросить в него что-нибудь хорош просто нужно было разбить об него яйцо гениально да ну мы еще и золотое куриное яйцо получили а это деньги я надеюсь больше никого здесь не будет Ладно, я предлагаю не бегать уже за вороной Потому что это время занимает прилично, я хочу так сказать А возвращаться обратно во двор Вот это, вот видите, вот из этой херни они собрали личиносов Вон она, вот эти полипы, блять, растут Вот они, вот они, вот они Кусок говна, дебилы Вот это вы, конечно, бараны, блять Вот как можно было вообще... Блять, откуда ты взялся, сука? Ты, блядь, издеваешься надо мной или что? Отпусти меня нахуй. Блядь, бежать. Откуда вас здесь столько? Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Блядь, да нет! У меня ножа нету. У меня нету ножа поэтому остается только бежать Ой, блять я подумал заперто если было бы заперто был бы пиздец у да мой друг я выполнил а я кстати не сохранялся здесь прикинь сейчас бы блять помер я и, и откуда бы я шел Спасибо, друг. из пиздеца какого-нибудь о да о да о да о да Двоих должна блистать. Дай знать, улучшить. улучшить, сколько есть купон, славно. Сто тысяч! Сто, сука, тысяч. Вы охуели. Итак, Почему так много? М подожди я могу в графин сейчас поставить самоцветы два одинаковых если буду ставить это много денег есть бонус 1x2 продать готов купить почти все О, куплю по высокой цене так ну давай у тебя есть купон, у тебя есть получен достижение шедевр а купон либо 100 тысяч бля Держи, попробуй. такой специалист как ты сразу заметит разницу ладно Это очень тонкая работа, чужа. Давай спрей Ты возьмем. Продаешься, пока можешь. Разумно. Этот товар у меня без нужной суммы. Договорить доброго пути. Спасибо, родной. Ну все. Передвигаемся. О, блядь. Вот это, конечно, было. А у нас нет нихера. Ну, спрей есть, ок. Так, теперь двигаемся уже, в зал. Это у нас с вами 12-я глава пошла. Правильно? Или 11-я? Мы какую прошли? Это часовая башня. Эшли, держись. А, часовая башня, смотрите, строится, типа. То есть они даже что-то строят. Они не просто так бездумно тут что-то чем-то хуйней занимаются. Видите? Типа стройка отошла. Ну, до конца не дошла, видимо. О, сюда. Ломать. Ломать, добывать. Порох, патроны, револьвер. Да не нужны мне патроны для револьвера. Я с обычным пистолетом неплохо справляюсь. Мне кажется, если я возьму револьвер, револьвер это будет аля. Может надо было сделать себе револьвер? Может надо было реально сделать себе револьвер? Вот продать винтовку и взять револьвер. Ну, просто серьезно. А, давай так и сделаем. Пойдем так и сделаем. Пойдем так и сделаем. Мы продадим CQBR и возьмем револьвер. Ну а как? Ну, надо типа разнообразие оружия потому что патроны есть, и я могу им пользоваться. А я, получается, им не пользуюсь. Ну зачем оно мне тогда? Сколько у меня шинели? сколько у меня шинели? 0. Все, шинель закончил. В... Так, продать. Сикюбир продать. Чужак. Стрелы О, продать. Это. Так, это тоже продать. <свят> Все, правильно? Вот, покупаем мертвую бабочку Ты умеешь выбирать, но оружие это не только стрельба Патроны это револьвера Ты поймешь о чем я Да я понимаю о чем ты Вот, перезарядка, раз Мы начинаем разбираться в твоих вкусах Я продаю много отличных товаров, чужак я думаю, потом с улучшением, я надеюсь, смогу получить себе Приходим. то самое оружие, про которое мы подумали Так, быстрый доступ А, ну он как раз на четверке и будет, ну-ка О, блять, разброс на пол карты Давай, сохранимся Все, мы сохраняемся и теперь мы двигаемся в часовню А то я сейчас 17 минут бегал, просто бездельничал Зато мы карту немножко поизучали, и прикольно даже вышло. Но, все равно, насчет того, что произошло с Луисом, я все еще, блядь, в расстройстве, в полнейшем. Ну, это, блядь, ну, я, я, я говорю, я 20 лет назад плакал, и сейчас плачу. 20 лет назад мне было еще хуже, потому что я был маленький, и я рыдал. Я даже не знаю, как это в серии теперь обозначить. Типа, как ее назвать, обозначить правильно, корректно, чтобы было. Пиздец. Здорово, о, блюдок, мелкий. Какое же завидное упорство. Тебе бы зубы, зубы почистить. Или сходить к стоматологу. Однако боюсь, твой путь завершен. Прогнать нарушителя! Черт. Ну, давайте! Прогонятели, блядь Понеслась, нахуй У кого яйца стальнее? У меня или у вас? Ну, конечно же, я сначала заберу сокровище Ой, еще золотой слиток Что такое? Ах, ты проститутка, блядь Ты кого, нахуй Ударил, блядь Кого ты, блядь, бьешь, нахуй? Кусок дерьма, блядь. А ты кого бьешь? Ааа, -а -а, блядь. Красноглазый, блядь. Дарт Ма Маул, или как он из Звездных войн назывался. Там был такой дик, помните? Ситх, блядь. Хуев. Тихо, я слышу мальца. Девятый. Да пробеги, пожалуйста, Леон. Тут есть что-нибудь еще? Нет, значит мы поднимаемся наверх. Ну давайте, арбалечки. Что такое? В глаз попал, блядь, да? А ты не видела, как я белки попадаю, блядь? С 50 метров. Хотел сказать с спермы в глаз, но потом подумал, что белки... В белку спермой в глаз это такое себе. Ох, нихуя. Блядь, беди нахуй. Мне надо как-то пробежать, блядь. Да наверх, ёбаный ты сыр Пошла ты нахуй Ты как со мной разговариваешь, блядь Не ори на мать Давай быстрее мне, давай песи ты Спасибо Блядь, но статуя пиздюка Ой, так она хорошо работает Не попал Я бегу к вам, мальчики. Блять, ну ты хочешь нож в горло или что, блядь? И пулю в лоб. Ага. Ты не ожидала такого, да? Проститутка в балахоне. Я попадаю... Ух, блядь. У меня же улучшение теперь есть. Я же очень быстрый... И что ты сделал про... про... СУПКА! Подожди, подожди, сейчас в затылок в разок. Это что за дорога открылась мне? О, стой Александрит, ебать Ой, бля Ты че, дурак, что ли, что ты делаешь? А, так он и своих подушил Так, я слышу, там еще один летит, да? да? Да-да-да-да Отпусти меня, сука! Как тебе такое мразь? Давай, давай, давай. Что ты подошел, подошел ко мне, внучочек, блядь. Давай, катись отсюда. Кар, блядь. Сука, откуда у них это здесь? Ко... Смотри, смотри, целится, блядь. Проститутка. В кого ты целишься? Поехали. Здорово, дружище, блять. <тể Conf child noise> <реш> <реш> вот это его разорвало просто максимально. О, бежит, смотри. Сейчас, подожди, подожди, друг. А -а -а -а! <реш> <реш> Че, ебать? Пробежались? Это вы молодцы, конечно. Еще кто-нибудь хочет побегать? Так, Хорошо, если так подумать Куда мне спускаться дальше Наверное сюда Потому что больше как бы некуда О, еще сокровища Сокровища это хорошо Дорогостоящие часы Дорого, Дорогостоящие Дорогостоящие так создать траву создать создать патроны создать создать револьвера 5 патронов стоит 17 ты че, ёбаный сыр с ума сошел почему так дорого так ну травичку я использовал потому что ну потому что никак как больше Всё, его отпетушили, нет? Трава! А -а -а, дебилы, блядь! Вы чё, еще живы, нахуй? Патроны закончились. На, нахуй! на нахуй а ты как здесь оказалась? еблан как прыгнул нормально ладно давай спускайся быстрее мне нужны ингредиенты которые куда ты пошел как хочешь Патроны-то заканчиваются? На нахуй. Патроны-то заканчиваются, ребятушки. Ну, давайте, поднимайтесь по очереди. А порох есть? Порох есть! Порох есть! Порох есть! Патроны для пистолета есть. Хорошо. Спускайся. Сп... Ух ты, нихуя себе... Это я тебя не ожидал здесь, конечно, увидеть, дружочек-пирожочек. О, смотри, смотрите на долбоеба. Лифта ж нету, лестницы ж нету. Что-то тебя разорвало, подруга. Ты что, блядь, до сих пор живая? Не, патроны на не затратить. Ну что? Поигрались? Иди сюда. Стой, стой, стой! Эээ, макияж, блядь, мейкап. Утренний, вечерний подъехал. Где? Где дроп? Понятно, меня обманули опять. В очередной раз меня просто наебали. А здесь уже... Посмотрите, как все сделано красиво, культурно. Ох, нихера себе. Я надеюсь, они двигаться не начнут. У меня не скинут. Ооо. Так, вижу проход. Вижу мелкого ублюдка и вижу Эшли. Эшли. Они ее что, переодели? Она же была в курточке одета. В смысле? Она же была в курточке, одета. Следуйте за Эшли, следуйте за Эшли. Она же была в курточке. Почему она сейчас в кофточке оригинальной и в ботин и в сапогах своих? О, блядь! Бежать! В смысле? В смысле? А, бег по неустойчивой поверхности может обрушить ее. Хорошо, ладно. ворона мы все проебали тихонько идем Ох ты сука блять больная или что блять ты видишь что я на неустойчивой поверхности стою сука так желтый алмаз тихонько Ой, бля, у меня аж затекло все. Кахедло, блядь. Кахедло. Хуедло. Зая моя, ты здесь? Как я рад тебя видеть. Это пиздец. Ой, у тебя еще и что-то есть для меня. Смотри, там и травичечка желтая. И травичечка такая. Патроны, трава. Лестница наверх. А что там? Еще бочки. И спрей. Хорошо. Блять. Меня один человек радует в этой игре постоянно. Ладно. Луис Сера меня радует. И Таргаш меня радует. Все остальные хотят меня убить. Ну, в смысле, блядь, сколько так можно? А, это 12-я у нас глава. Значит, мы прошли одиннадцатую главу. Хорошо. Итак, чем я могу тебе Так, помочь? продать. Что я могу продать? Продаю тебе золотой слиток. Славный. А теперь я хочу зайти вот сюда и объединить вот это и вот это. Ну, 24К. 24 тысячи, я думаю, неплохо. Спасибо. Так, патроны для ПП мне не нужны. Спасибо, да. я их продаю, потому что, типа, а они, это ну, это они, как, куда выделиться? мне их, блядь? Что, это все? Так, а что у можно у тебя купить? У я ]айте. вот все думаю продать свое, свой дробовик купить полицейское ружье. Потому что этот дробовик, ну, простите меня, боевик, он, типа, пиздатый. Нам все равно, рубина или рванина, радио, в любой что-нибудь улучшить Так, скат пути. Ну, уже что-то есть О, только Спасибо, торгаш Блять, хоть кто-то обо мне заботится Ну реально, торгаш обо мне заботится А, вас тут несколько было Я там думаю, что-то не так, что-то не то Что там... С, слышу, вот шепчутся, блядь, за спиной, блядь, проститутки Ну, мне нужны только патроны для пистолета, потому что все остальное мне Нет, тоже нужно Но не, не так сильно Ну, понеслась! Итак, девушка у тебя, все, как я и обещал Скажи владыке, чтобы не забывал о верности своего слуги Рамона. <къех> Блядь, нет. Как глупо, мистер Кеннеди. Мне кажется, Седлер-коротышка... Ой, Седлер... нахуй он же сейчас станет там же с большим надо будет драться да да да да да вот об этом я и говорю готов ли он Ебать уродливый, да? Просто пиздец уродливый. Ну, вот и битва с Рамоном. Но если я не ошибаюсь, Рамон, блять. Сейчас, малыш, я на тебя найду, блядь. Я сейчас за тебя доберусь, блядь. Где он? Сука, ты прикалываешься? Он меня с одного раза убивает? Пиздец, это нереальное говно. Прячьтесь за окружающими предметами, чтобы избежать кислотных плевков Рамона. Красиво здесь выглядит. А во лбу звезда горит. Ну, сейчас пропустим сцену просто. Ну, блядь, будем пытаться. Итак, девушка... Краузер самый сложный. Пошел нахер Так, тихо быть пьеса на А как мне от него прятаться-то? Не, он по мне не попал. Блять, а вот это попало. Но она меня просто пока сбивает с ног и сжигает мне броню. Пошел ты нахер. Ой, бля, больно. У тебя что, комплекс, блядь? Ты меньше, чем я в два раза, ублюдок Мне кажется, у него точно комплекс Так, еще создаем патроны для пистолета Так У меня есть хилка, пара гранат -ка. Как тебе такое нахуй? Кусок болеватины. Бежать. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Блять, он кончил в меня какой-то хуйней. Получено достижение, мальчик с пальчик. Ну что, коротыш? Повыебывался и хватит. Румяна. Куда следуйте за Эшли? Подожди, я еще не все залутал. Он мне вон там он внизу набросал Неплохо лута Я без него не пойду Потому что мне еще сражаться и сражаться Но, кстати, Рамон, я думал, будет гораздо сложнее Ну, Салазар Этот какой-то оказался прям легкий Но первый раз я профукался, он меня с первого удара вынес Ну как вынес, он меня съел просто Так, перезаряжаемся Тут я перезаряжен, перезаряжен, перезаряжен. Насрать. Эшли. Бля, как красиво, а? Надо спешить. Надо спешить быстрее Кэшли, чтобы ввести инъекцию и сделать операцию и достать паразита Лас-Плаза. Лас-Плаза. Лас-Плаза, Лас-Плаза, блять, Я постоянно в них путаюсь, этих названий. Лас-Плаза, Лас-Плаза, как он там правильно называется. Но пока все ок. Но пистолет... Хороший у нас У нас все хорошее Бля, ну у нас еще лаборатория впереди Там такой Мне, кстати, нужен инфракрасный прицел Краузер. Сука, Краузер с нее Что, на лодках будем кататься? Ну, мне только покатушек на лодках не хватало Но у них здесь очень много всего Вот этих у них склады вот эти Посмотрите у них тут пипец сколько всего. Сука, я звук слышу, блять. Не дай бог я здесь увижу хоть одну муху. Вы уже будете не со мной разговаривать после этого. А, это мышь. Ну, тебе повезло, мышь. Но ну, здесь пока что все цивильненько. Записка экономки. Я подвела вас, милорд, я не смогла исполнить вашу последнюю волю уберечь мальчика, уберечь мальчика от греховного пути. Я замечала, что еще в раннем возрасте господин Рамон проявлял свою злую натуру. Узнав, что одна из служанок дала ему шутливое прозвище «мальчик-спальчик», Рамон позвал ее в свои покои, приказал встать на колени, вынул из кармана флакон с серной кислотой и плеснул бедняге в лицо. Юный господин с удовольствием глядел, как я думал, он в рот едаст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 Какая бы судьба не постигла нас. Я служу роду Слаударов со дня моего рождения я исполню свой долг. Пусть мне и нет прощения. Ага, видал? Вот этот ты видал? Вот этот ты видал. Кто ж знал, что тут вообще такие развороты, повороты событий происходят? Что ты... Ты приходишь в одно место, выходишь в другом месте, перемещаешься в третье место. Бля, ты что, боишься, что в этих водах может быть что-то еще? Это самая чистая вода, которая здесь присутствует Уверяю тебя Хотя, мне кажется, они и в этой воде Какого-нибудь уебка Сто процентов развели А какой-нибудь Аксолотль, кит Или какая-нибудь бля... бля... Что есть? О, да И снова Ада Вонг. Мои дорогие, если вам... Он...